бисмилля ассаляму алейкум вархматуллахи варкатух дорогие братья и сестры хотелось рассказать про то как можно работать в сфере умры потому что многие братья и сестры задают вопросы как заниматься, чем заниматься в Саудской Аравии вы уже можете сейчас уже даже формировать пакеты на умру продавать пакеты на умру предлагать людям пакеты баракалавфейком Алхамдулиллахи роббиль алямин и саллаллаху салламу ала ашрафи данийай и алмурсалейн мухаммад Саллаху alaihi wa alaihi washabhi Во-первых, нужно зайти на umrahaj.company. Umrahaj.company. Вот внизу как раз есть надпись этого сайта. Также ссылка будет под видео. И вы заходите на этот сайт, находите страницу. Именно где написано «Агенты». Агент. Итак, находим рубрику «Агент». И у нас открывается окно, где онлайн-тревел агенты. Все вот эти онлайн-тревел агенты, которые занимаются в Саудской Аравии. Умрай. Есть разные виды площадок. То есть есть B2B, есть B2C есть бабль умра в Акелифтирады, есть официальные договора с компаниями заключаются по, по тому, чтобы работать умрой. Разные сейчас есть площадки. Мы с вами будем разбирать только B2B площадку, вот это B2B, то есть это для бизнеса. Бизнес для бизнеса. То есть, к примеру, есть министерство по хаджу и умри. Они создали платформу Макам, называется. Вот как раз на картинке Макам написано. Это онлайн-площадка. К ней подсоединились различные другие площадки. Около 35 сейчас монасад площадок, которые сотрудничают вот с этой Макам. И они могут вам предлагать полный пакет умры. Вы Через эти площадки вы выбираете для себя одну из них, вы через эти площадки сможете заносить паспорта, заносить данные, выбирать отели Мекки Медины, выбирать трансфер, выбирать э, компанию, которая вас будет обслуживать и потом оплачивать с вашей карты, э, не отходя от компьютера и э, получать визы и тем самым формировать свои группы и отправлять людей. Можно заниматься индивидуальными э, пакетами, можно заниматься группами. То есть группа у нас э, до 50 человек. Это целый автобус. Хотя там можно даже и два автобуса, три автобуса, и дальше, и дальше можно формировать. Эта система работала до пандемии, и сейчас она работает. Потом мы в дальнейшем будем разбирать и другие площадки, которые есть в Саудской Аравии, но мы сейчас будем разбирать с вами вот эту B2B. B2B есть B2C, сразу непосредственно с клиентом работает то есть человек может зайти спокойно и забронировать себе умру сам пакет умру взять и э, тут же оплатить как booking вся система как booking э, оплатил, получил визу, получил э, все данные кто его будет встречать, где он будет размещаться, где он будет жить, проживать. И поехал. А вот эта система сейчас, которую мы с вами разбираем, это для вас, для компаний. То есть компания может взять, зарегистрироваться официально на сайте одной из площадок. Но для этого мы должны с вами посмотреть, какие есть площадки. Ну давайте же посмотрим. Итак, есть, например, вот Иляф Умра. То есть компания Иляф – это известная компания, брендовые отели. У них серьезная-серьезная э, э, система по отелям. И пятизвездочные э, отели были у них. Что в Джидде, что в Риаде, что в Мекке, что в Медине. И вот сейчас они подключили вот себе платформу B2B. Потом Ота есть. Потом есть э, B2B Holidays travel, softtech soft в принципе этих программ, как я сказал их 35, вот умра trip или замзам замзам, вот известная программа я про нее слышал, или вот например, саудская авиалиния тоже открыла то есть занимались раньше авиабилетами, потом добавили отели теперь добавили площадку умра, то есть развивается смотрите, B2B, у всех есть Ссылка на B2B программу. Вы через них вы можете забронировать себе целый пакет умры. Но мы остановимся с вами давайте вот на умрами. Например, возьмем умрами. То есть там же на вкладке агент, вы можете просто на нее нажать. И там первое будет э, умрами. На нее нажимаете и получается у вас страница на умрами. Там э, выход на сайт. Вы переходите на сайт. У вас сначала там будет зарегистрироваться, и э, вы регистрируетесь, вносите свои данные в свои компании. И дальше вы занимаетесь уже выбором пакетов. То есть, смотрите, умра с визой, умра без визы. Умра без визы, это, например, э, у кого уже э, рабочие визы есть, там бизнес визы или еще что-то, у кого-то визы уже имеются. Например, туристические визы у кого-то есть. Или еще какая-то виза. Или, например, саудиты живут. Они просто умру выбирают. Но мы выбираем умра с визой, например. Это страны Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Афганистан и другие-другие-другие страны. Например, умра с визой. Там у нас открывается окно, открывается окно, и мы выбираем пакет. Первый, например, джида Мекка, Джидда». Например, можно вот такой выбрать. Там нажимаете на треугольнички, и у вас выбор выходит. Там «Джидда, «Джидда, Мекка, Медина, аэропорт Медина». Там разные есть варианты. Вы выбираете, например, даты проставляете, такого-то числа, например, с 8 декабря, 5 ночей. Например, два человека мы выбираем, одну комнату, Узбекистан, Узбекистан пишем. например, жители Узбекистана. Все, дальше нас переводят на страницу. Вот здесь сначала нам будут предлагать выбрать отели, потом второе нам будут предлагать транспорт, вот наверху там на темном фоне написано Мекка отели, отели в Мекке. Потому что у нас мы только Мекку выбрали, Джидда Мекка Джидда, то есть мы без Медины. Бывают такие пакеты, которые просто без Медины, например, без посещения медина. Люди приезжают на 1-2 дня, на 5 дней э, чисто в Мекку и обратно уезжают. Дальше у нас транспорт, обязательно транспорт, который нас будет встречать, который нас будет в аэропорту э, обслуживать. Э, встречает машина или автобус, отвозит нас в Мекку, в отель и потом обратно в нужный день, но нас он обратно отвозит. То же самое из Мекки уже в аэропорт. Джин. Transportation и потом еще Гранд Сервис. Вот это третья, это компания, которая будет нас обслуживать на территории Саудской Аравии. Это обязательное условие Министерства Хаджа и Умры, чтобы нас обслуживала какая-то компания, которая брала на себя ответственность за паломников, которые находятся на территории Саудской Аравии. Многие не понимают, зачем это нужно, но на самом деле Министерство по Хаджу, оно как бы распределила среди э, специальных вот этих компаний э, обязанности, то есть она не берет на себя обязанность за всех паломников отвечать, э, а именно будут отвечать вот эти, гранд сервис, вот эти компании, которые э, занимаются именно хизметом паломников. Они встречают в аэропорту, да, э, помогают заселением в отель, помогают какие-то вопросы решить, они отвечают за э, болезнь паломника, там или, не дай Аллах, кто-то умер. В общем, какие-то вопросы решают они, вот эти компании. Итак, перед нами сейчас отели. Сейчас перед нами отели, и там в левой колонке мы видим, что там выбор есть. Пятизвездочный отель, 4 звезды, три звезды, две звезды, одна звезда, вообще без звезд. И там еще какой-то другой фильтр стоит. Wi-Fi, чтобы был у тебя, или еще что-то. В общем, мы выбираем там пятизвездочный отель. Выбрали пятизвездочный отель, и у нас выбирает, выходит сразу система, выдает нам система э, отели пятизвездочный. Ну, и мы выбираем, естественно, там вот парк Инн, например, Рэдисон, Mecca анна Сим, в районе анна Сим, где мечеть Раджихи, мы выбираем пятизвездочный отель. Э, за пять дней у нас комната выходит 954 реала. Смотрите, 954 реала. Мы его выбираем, Потом у нас э, выходит э, вот такое диалоговое окно. Там мы опять окей, окей, окей нажимаем. Да, да, да. Вот это чисто комната, это цена. 954 за комнату, запомните. Это только за комнату без завтрака. То есть завтрак там написано вон Rome only. То есть комната только комната. Там вот, кстати, наверху э, в центре есть такой э, пустой, э, пустой квадратик. Это называется промокод Это называется промокод И если Отель То есть если вы хотите Снять какой-то отель И вам отель предоставил промокод Вы нажимаете на вот этот квадратик И вносите вот этот свой Специальный промокод Дай Аллах, дай Аллах, чтобы у меня Такие были промокоды То есть это мне надо конечно Разговаривать с отелями Брать у них свои промокоды, потом выставлять их на сайте, и вы можете ими воспользоваться. Например, вы вставили, окей, э, вписали этот промокод, у вас цена изменится, у вас уже не будет цена 954, а у вас, например, там будет 5% скидка, например, или 10% скидка, смотря какой промокод, какая будет э, скидка там. Уже вычитается из 954, например, 10% э, 95,5 реала у, уменьшится цена, да, например. Все, промокод вставили. Дальше, окей, окей, окей. Следующая стадия, это у нас transportation. Видите, все, okay. отель у нас есть. Теперь э, средняя, Это у нас уже транспорт. Мы выбираем транспорт. Нам предлагают сразу автомобили, норм, normal, потом VIP, потом премиум класс, разные автомобили. И э, это вот рубрика transportation. transportation В левой колонке там все компании Которые мы хотим выбрать Там их много Более 70 компаний Которые занимаются трансп, транспортом э, автобус предлагают Легковые автомобили, минивены Микробасы и прочее, прочее Мы хорошо Мы выбрали с вами например Просто обычную машину Normal тип Вот смотрите цены э, За машину Цена туда-обратно, в принципе, нормальная цена. Встретит в аэропорту машина, да, отвезет вас в, в этот, в отель в Мекке. И обратно тоже так же приедет за вами и отвезет вас в аэропорт. В принципе, меня эта цена устраивает. Я убираю нормал на два человека. следующее у нас уже ground сервис, да, третий это ground сервис. Все, мы маш... Отель мы выбрали в Мекке от... Машину мы выбрали Гранд сервис Компания, которая занимается обслуживанием паломников Вот первая компания Тут Fly нас нам выдается Ну там э, выбор очень большой В принципе там много компаний Но я вот э, работаю С одной из компаний Это Darul Monasic Туризм И еще есть у нас наша компания Тоже еще э, Это называется Ruk -Jur. Кто хочет через нас выбирать эту компанию. Может быть, ее здесь в списке не будет. Вы просто пораньше мне звоните, пишите на WhatsApp. Номер телефона у меня будет также указан. И вы просто пишите. Нур. Мы вот хотим сейчас оформить пакет. Сделай нам, пожалуйста, открой нам доступ в вашу систему. Либо вы выбираете даруль-манасик вот этот туризм, сообщайте, Норма выбрали вот эту даруль-манасик. То есть я предупрежду сразу своего директора, который в Джиди, или я открою для вас нашу компанию, нашу компанию. Некоторые компании они закрытые. Почему закрытые? Потому что люди не хотят проблем, они только работают с теми, которые доверенные люди доверенные паломники, доверенные компании, с которыми можно работать и которые не создают трудностей. Некоторые создают действительно трудности. Например, виза она дается на 3 месяца, но люди приезжают э и остаются больше трех месяцев. Хотят остаться и жить там больше трех месяцев э по турвизе. Но турвиза она вот, э знаете, она это непростая виза. Если компания вам дала Вот например вот это Даруль Монасик вам предоставила Хизмет и у вас в визе Будет написано что Вам предоставила визу Компания Даруль Монасик Значит Даруль Монасик будет за вас отвечать Что Если пройдет Три месяца 3 месяца, Больше трех месяцев Уже 91, 92, 93 То этот человек Который не выехал вовремя А он должен выехать был до окончания 90 дней то на на нем будет штраф и вот на этой компании будет большой штраф 25 тысяч реалов и если у них в течение года министерство по хаджу если у этой компании заметит, что у этой компании больше трех нарушителей или партизанов, как мы называем то тогда эта, эта компания лишается лицензии то есть у нее лицензию отзывают поэтому нужно думать Нужно думать, прежде чем заказывать визы себе, с каким намерением вы едете, вы хотите остаться или нет, предупреждайте, кто остается, вот такие компании, они однозначно не хотят работать с такими людьми, понятно, да, поэтому будьте внимательны, особенно те, которые принимают паспорта, которые набирают людей, которые набирают группы, Спрашивайте людей, вы зачем, с какой целью едете, на сколько дней вы едете. Кто-то скажет, я хочу вообще остаться там. Оп, уже у вас красная лампочка должна загораться. Все, этот человек хочет остаться. У этого человека хочет проблемы, значит, для компании. Почему он хочет остаться? Ну, у каждого свои мотивы есть. У каждого свои мотивы. Те, которые хотят остаться, мы с ними уже по-другому говорим. То есть мы им предлагаем альтернативные варианты. Визы уже другие, там, рабочие визы, бизнес-визы, там, еще что-то, какие-то варианты другие. Но, но только не по умровизе. Запомните, братья, сестры, по умровизе нельзя оставаться больше 90 дней. Нельзя, потому что вы нарушаете э, договор и вы подставляете компанию. То есть вы из-за того, что вы хотите вот остаться здесь, вы портите авторитет вот этой компании, тот же Дарль Монасик или еще какая-то другая компания, вы их авторитет портите и все, они не знают, что с вами потом делать, где вас искать, как вас найти, вы там отключаете, вы купили все, например, через онлайн и вы потом этот исчез паломник, да, и ты бегаешь его, ищешь, где он живет, где он находится, пять дней прошло, он куда-то уехал и все. То есть, Просьба, большая просьба, не подставлять э, те компании, которые с вами занимаются по Умре, которые занимаются вот э, саудской компанией или у вас э, в ваших регионах, там в, в Узбекистане компании, которые не надо никого подставлять. Нужно сразу изначально просто поговорить и сказать, э, ребята, мы хотим остаться, какие у вас есть варианты. Вы можете на 90 дней потом выйти, новую визу опять на 90 дней еще раз получить, опять приехать. Но только не 90 дней, где-то выбирайте 80 дней, поменьше, чтобы никто не волновался. Потому что в системе сразу отображается, ага, у этого человека э, осталось там 10 дней, у этого человека 5 дней осталось, скоро ему надо выезжать, срочно надо выезжать. Где он, где он, где он? Министерство по начинает нас э, заваливать смс-ками. Поэтому многие компании отключили свои вот эти э, свои реквизиты и включают только для тех, которые проверенные люди, которым они доверяют. И вот как я вам сказал, пишите мне, скажите, Нур, вот у нас есть э, э, группа, мы хотим занести, пишите мне на WhatsApp, мы откроем для вас допуск, допуск сделаем вам. То есть, вот, например, 1037, да, например, виза стоит э, на двоих в реалах но это не не, не, не только виза то есть это, это это не целая виза а это просто обслуживание вот этой компании то есть она берет за одного человека 5 500 500 с копейками до да? 518 518 с половиной реалов берет за одну за одного человека а стоимость визы, она складывается в общем То есть, вот туда заходят вот эти хитоматы Потом туда заходят русуматы, налоги всякие Потом там входит еще транспорт Потом входит еще какие-то там поборы другие да И в конечном итоге у тебя выходит цена Но мы сейчас увидим, как вот через B2B Какая цена у нас будет выходить Итак, мы выбрали Дарвель Монасик с вами Дальше перешли Смотрите, у нас теперь все загорелось. да? То есть у нас отель есть, мы забронировали. Потом транспортную компанию все у нас будет встречать, отлично, провожать. Потом компания, которая нас будет обслуживать, все точно есть, отлично, прекрасно. И вот, например, если вы выбрали, например, нашу компанию, вы нам отправляете авиабилет, когда вы прилетаете конкретно, я предупреждаю своих сотрудников, у нас есть свои сотрудники, на территории э, Джидды, аэропорта, э, а в Джидде несколько аэропортов, и поэтому наш сотрудник сразу едет туда, куда вы прилетите. Э, в соответствии с вашим авиабилетом, наш сотрудник уже будет там в аэропорту стоять и будет говорить, да, это наши люди, все, он будет встречать, и э, вас посадят в автобус или в машину, и вы отправитесь уже в аэроп... в, э, из аэропорта в отель Мекки. Все, и так у нас... Вот эти все моменты мы разобрали Дальше нажимаем на бронирование У нас опять выходит По полочкам все разложено у нас отель, транспортная компания потом опять комп, эта компания, которая нас будет обслуживать, сразу диалоговое окно выходит, там отказ от ответственности паспортные данные вы будете вводить э, должны быть э, паспорта не меньше 6 месяцев то есть у них срок должен быть э, еще действительный ну и э, правильность заполнения фамилий туда-сюда требует от вас система потом э, от вас требуется что ну вот эта компания, вот вы, кстати, можете увидеть даже Даруль манасик там э, требования, что она выполняет на территории Саудской Аравии, то есть ее э, требования Министерства по умре, по хаджу и умре к Даруль манасик что должна выполнять вот эта компания. Далее вы заносите свои контакты, э, вносите свои номера, то есть вот мой номер как раз, моя, мой номер почты, он автоматически уже у меня вбивается, все уже э, сохраненный. Значит, э, кстати, мне пишите на WhatsApp вот по этому номеру. Плюс 966, 536161330 вот это. Или на, на почту мне тоже пишите, хочу зайти. Ну, почту вы сами знаете. Сейчас мало кто проверяет почту ежедневно, чтобы сидеть там проверять. Конечно, лучше через WhatsApp или через Telegram. Но у меня больше на WhatsApp. Пишите вот мне на WhatsApp на вот этот номер. Далее вы заносите информацию о пассажирах, то есть информация для пассажиров. Смотрите, там есть образец, там какой-то вот файл, надо будет скачать, посмотреть, потом загрузить информацию о пассажирах. Здесь тоже, а, понял, понял, то есть сначала, если у вас большая группа, смотрите, вот наверху там скачать образец файла, синим написано. То есть вы скачиваете образец файла и туда заносите свои данные. Своему оператору говорите, который сидит, принимает паспорта, там туда-сюда. Вот так заполняй, как здесь в образце. Потом этот образец, когда вы его сохраните, он будет, скорее всего, это excel формат, вы его во второй вот нажимаете кнопку «Загрузить информацию о пассажирах». То есть вы загружаете, и она автоматически вся будет информация сразу зайдет, и заполнить все вот эти пустые ячейки. Если же вы этого не сделали, то вам придется вручную все вбивать. Там название, там гражданин, гражданка, туда -сюда, имя, фамилия вы вбиваете, дата рождения, национальность. Мы уже изначально сказали, что это Узбекистан. Номер паспорта, там ФА, там туда-сюда, э, с, э, с цифрами, с буквами. И срок действия паспорта, когда заканчивается. Потом второй пассажир, потом третий пассажир. Сколько у вас пассажиров будет, вы так, вы так вручную заносите. Если... У вас это уже есть в Excel, то вы загружаете информацию о пассажирах в Excel формате. Далее, там у вас все-все-все-все-все, отказ от ответственности, тудым, сюдым, галочку нажимаете и проверить наличие, наличие визы. И вас переводит на окно, там у вас цен, цена сразу вырисовывается и в принципе все, вы оплачиваете по своей карте обычной банковской карте вы можете оплатить где бы вы ни находились. То есть в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане, Казахстане, где бы вы ни были в Азербайджане, вы можете оплатить. Ну-ка, я прозевал здесь ценник. А, вот у нас цена, кстати, вот в правом углу, синее, написано 3209 саудских реалов у нас получается. Это за два человека. Но это цена такая серьезная. Завышенная, да, но я вам сразу скажу, это два человека, это не группа, когда больше людей, цена меньше становится, когда два человека, конечно, у вас индивидуальный автомобиль, у вас там, мы выбрали же пятизвездочный отель и пять дней там, да, и естественно, естественно, Хизмет, конечно, в цене поднялся то есть 3209 саудских реалов разделить на 374 то получится какая-то там цена сейчас не могу сказать вам в общем за каждого человека полторы тысячи реалов на да? 1600 реалов но ну это по 400 долларов выходит отель пятизвездочный потом трансфер машина у него есть и что Виза у него есть. Вот, в принципе, весь пакет. Это без авиабилета. Это без авиабилета. 400 долларов на человека выходит. Баракаллаухикум. Ваджазакум. Уллаху. Хайран. Хайралджаза. Субханакаллахум. Убихамдик. Лайлахайлахайлаханта. Астагаф и рука. Уатуба и лайкя. Кстати, вот мой номер. Можете впереди плюс поставить или два нуля поставить сохраните 966 это саудовский код 966 шесть пять три 330 в отцап работать telegram работать пишите звоните. барка